добрый день уважаемая компания бронятор вот такой красавец при помощи вас получился у меня теперь вот такой вот красавец мелкая шагренька вот она мелкая шагренька если видите такая хорошая классная мелкая шагренька не крупная не колхозная а вот мелкая шагренька все цвет хаки лег отлично изумительно вот у нас немножко зима пришла правда вот, блин, капот вы но ну, ничего Черным диски покрасил, черным окантовочка порога, тоже краска покрасил. И вот весь он зелененький, хаки, просто балдежный цвет, заменены ручки. Вот, ну это ладно, не суть, зеркала тоже заменены. Вот во что может превратиться Патриот 11 года. Старенький, ржавый, такой убогий, жаль нет фото до этого. Вот в какого красавца может превратиться автомобиль. Вот. Все, красочка ровненько легла, все замечательно. Вот. Большое вам спасибо. Все, вот. никаких срезьянов никаких оттенков, ни потемнений. Четко, четко цветом хаки. Не знаю, передает, не передает телефон. Вот. То есть вот при помощи вас такие автомобили, ржавые, убогие, превращаются в таких вот красавцев. Большое вам спасибо. Спасибо. Вот так что вот это видео можете поставить у себя на сайте И вот как реклама отличный автомобиль получается Был он серебристо-желтого цвета в родной краске Сейчас стал цветом хаки Очень изумительный цвет, очень изумительный цвет Богатый, красивый, хороший цвет Такой прям брутальный, замечательный автомобиль получился вот. Спасибо большое вам, спасибо